Всем привет! Меня зовут Патисен. Наверное, многие из вас слышали о проекте, называемом Mars One. Если верить в Википедии, то Mars One — это частный проект, руководимый Басом Лазером и предполагающий полет на Марс с последующим основанием колоний на его поверхности и трансляция всего происходящего по телевидению. Целью миссии Mars One является доставка первых поселенцев на поверхность Красной планеты к 2020 году. Знаете, и тут я задумался, кто может попасть в такой проект? Кто-то особенно умный или тот, кто физически и морально способен вынести издержки подобного испытания. Ну или туда плетят всего-навсего те люди, которые имеют финансовые средства на это. Четыре года назад они начали отбор кандидатов. Будущие астронавты подвергаются различным проверкам на физическую, морально-психическую устойчивость. Проходят различные тесты и все это для того, чтобы попасть только во второй тур. Всего их четыре. Это все понятно. Но есть пару нюансов. Например, на сайте указан максимальный возраст для подачи заявки. 65 лет. И тут возникает вопрос. Зачем? Зачем эти бедные старички? Нет, я, конечно же, понимаю, что некоторые бабушки и дедушки своих 65 с легкостью положат меня на лопатки. Но полагаться на волю случая, как минимум, глупо. На самом-то деле, такой лимит был установлен намеренно. Для чего? Да, хотя бы для того, чтобы увеличить число подписок под проект. Привлечь большую аудиторию. Несмотря на то, что потом все эти дедушки и бабушки с вероятностью 99 из 100 будут исключены из проекта. Ну или просто содрать легковерных дедушек и бабушек баблишка. Также на сайте указано, то, что составление бланка совершенно бесплатно. Но для того, чтобы подтвердить серьезность своих намерений, нужно перевести на счет проекта 40 долларов США. Помимо этого там сказано, что высокообразованные, умные, здоровые люди с научно-техническим образованием имеют большие шансы, нежели выпускники белорусского, государственного, лесопилочного или забора покрасочного. Отбор проходит в несколько туров. Победившие в последнем, соответственно, и полетят на Марс. Ну а кому первым ступить на поверхность Красной планеты, вы зритель. Прямо стрим какой-то. Знаете, огромное количество таких проектов гуляет по сети но немногие из них находят всемирную известность и общественное одобрение. Этот же проект не похож на остальные, так как он является собой чистое реалити-шоу. Это медийный проект. Он не финансируется ни одним из государств. Это и отличает его от других. Здесь никакой политики. Совершенно. Правительство какой-либо из стран не может вмешаться в эту экспедицию. В этом также и самая главная проблема. Так же, как и в государственных проектах, Каждый человек несет полную ответственность за свои решения и последствия. Только здесь, у Марс-1, нет никаких гарантий, что тебя не выкинет открытый космос, или твоя команда не решит подчевать тобой за ужином, за неимением пищи. Участвующий подписывает специальные документы, во-первых, лишающие его там, на Марсе, каких-либо собственных инициатив. То есть путешественник должен полностью подчиняться воле специалистов, координирующих его действия с Земли. А самое главное, что человек, решивший, что может вынести издержки подобного испытания, не имеет никакой возможности вернуться домой. Он служит руководителем этого проекта ровно до момента своей смерти. Экспедиция не предусматривает возвращение ни одной из капсул на Землю. Люди, решившиеся на это, не побоюсь этих слов, Смертники, жертвующие собой ради науки и развлеченческих потребностей землян. В общем, вот такие вот дела. По-моему, такие проекты будут интересны и моим зрителям. Ежели нет, то извиняйте что ли, я меняюсь, а значит и меняется контент на канале. Напиши в комментариях, что ты думаешь об этом. Также пишите ответы на самый главный вопрос. Можно ли из проекта, где участвуют живые люди, помимо этого жертвующие собой, делать реалити-шоу.